Приветствую всех, и в этом уроке я хотел бы рассказать о том, как можно реализовать задержку клавиши. То есть вы задерживаете клавишу, и, к примеру, в этот момент у вас заполняется progress bar, и после того, как он заполнился, произойдет проигрывание какой-то функции. Я сделал это в макросе но можно сделать и функциями, но тогда придется делать несколько функций, это не очень удобно. В макросе это очень удобно. Давайте перейдем, как создать макрос. Вы просто жмете плюс и создается новый макрос. Так. И что у нас в макросе здесь находится? А находится здесь два кастомных ивента то есть start hold и end hold. Где находятся эти ивенты? Так, где находятся эти ивенты? Так, вот они находятся здесь. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. У нас есть custom event, кто не знает, как создать вент event, д custom event. Вот, и создаете два ивента. И также создаете Timeline, ATD Timeline. И давайте откроем Timeline, и я покажу, что здесь происходит. Здесь происходит следующее. Стоит два ключа. Как выставить ключ, вы нажимаете Shift и кликаете по пустому месту. И после чего устанавливаете время и value выставляете э, первое в нули, э, второй ключ выставляете в 1.1 э, и длину выставляете ну какую вам надо, если вам нужно медленно то ставите больше время, если нужно быстро то соответственно меньше у меня пока что стоит просто один единственное что у вас сначала этого не будет вам нужно будет нажать функцию от трек и у вас это все появится так, Eventgraph. И что мы здесь делаем? Я создал переменную float Как создать переменную, соответственно, variable и выбирайте тип Float. У нее тут здесь ничего нет, просто 0 дефолтное значение. И что мы делаем? Мы просто передаем в эту переменную наше время из таймлайна. А таймлайн мы подключаем к play from start. То есть всегда стартовать с времени 0, and hold у нас подключен к стоп. То есть мы останавливаемся на определенном достигнутом результате. К примеру, 0.2 там дошло, у нас мы остановили, у нас стоп на 0.2. Так. И, соответственно, финиш мы переводим все в ноль То есть, если мы на 0.2 остановимся то по финишу мы вставим э, 0 и как бы у нас будет здесь 0 а, И ну дальше я просто стрингом вывожу значение, чтобы видеть, э, как оно меняется. И теперь мы можем просто выбрать клавишу какую-то. Давайте F, K. Так, F, F, F пресс пресса релиз релиз так мы подключаем и здесь мы уже можем дальше потом сделать какую-то логику так hold. Input. ну в принципе да. давайте я перейду в хак и также у меня есть прогресс бар я покажу то как передать это значение для изменения чтобы мы это видели давайте так найдем здесь percent и здесь вы нажимаете create binding у вас будет get percent переходите в эту функцию get percent и что здесь делается? Так, сначала eventgraph, на event construct мы берем GetOvenning PlayerPound, то есть э, тот, кому принадлежит этот виджет. Э, дальше мы берем э, cast player BP, то есть cast на нашего персонажа, и записываем в Promote Variable ссылку на нашего персонажа. Дальше в get percent мы берем ссылку на нашего персонажа, достаем с него переменную hold value, которую мы создали у персонажа, и передаем туда значение и из hold value мы передаем значение уже в percent progress бара. И таким образом у нас получается следующее. Я нажимаю F, у нас заполняется, как мы видим. Давайте я отойду. Нажимаю F, у нас заполняется value, доходит до одного и исчезает. То есть таким образом мы можем сделать а, следующее. А, взять get. Так, как у нас там hold value. Get hold value. И сделать, если больше или равно единица бранч. Единственное, что это я бы это вставил сюда. А может даже так тут нужно подумать куда нам лучше это приткнуть э, проверку на то что э, если равно или больше единицы э, я думаю это сделать по финишу там да, мы сделаем проверку по финишу э, если больше или равно единице, то мы сделаем, к примеру, не знаю, пока что print string hold active logic, не знаю, просто напишем цвет, цвет, цвет давайте зеленый и подключим, если больше или равно единице true. И, соответственно обнулим и также если false то мы просто обнулим давайте нажмем play я нажимаю f но у нас быстро мелькает то есть мы можем увидеть то что когда мы проходим порог единицы то у нас выходит hold актив логи то есть у нас один раз выполняется наша логика, которая стоит на финише. И после чего мы аннулируем эту переменную. И все в порядке. Единственное, что когда мы доходим до неполного значения, у нас остается информация о прогресс баре это не очень хорошо как это исправить сейчас мы подумаем за стоп давайте попробуем hold hold value установить на стоп да таким образом работает то есть мы до конца не доходим, и у нас ну, ничего не происходит. Если мы дойдем до единицы, то у нас hold active logic. То есть все работает. И мы не доходим до единицы, соответственно, ничего не происходит. Когда доходим, hold active logic. Таким образом можно сделать ну, взаимодействие, как в DayZ, например. В DayZ взаимодействие сделано таким образом, что вы содерживаете кнопку, и, соответственно, происходит какая-то логика подбор предмета либо открытие двери либо еще что-то и на этом мы закончим урок такой короткий урок о том как можно сделать задержку клавиши и воспроизведение логики всем спасибо за просмотр и до новых встреч